Салют, ребята. Меня зовут Камила Лысенко, и если вы слышите мой голос, то уже поняли главное. Подкаст Come Together вернулся. Как и все, я не могла представить, в каком мире придется звучать этому подкасту. Когда я села работать над новыми выпусками, а это было еще в январе, я думала только о книгах, которые меня впечатлили и которыми я хочу поделиться с вами, но обстоятельства изменились. Два записанных выпуска сейчас показывает точно не время. Так случилось, что я оказалась перед выбором, о чем рассказывать в подкасте именно сейчас, какие темы выбрать, чтобы люди, которые слушают его, могли почувствовать себя лучше, узнать что-то полезное или... Да просто переключиться. В этом мире написано так много книг, но не все из них прозвучат ко времени. Поэтому, прежде чем снова выходить в эфир, я решила четко сформулировать, о чем будет второй сезон. И этот сезон будет о людях и человеческом сознании. У вас нет ощущения, что за последние месяцы мы все словно превратились в героев какой-то книги? У меня есть, и так сразу и не скажешь, что это за жанр. Учебник истории, может быть, антиутопия или мрачная сказка. Но раз мы здесь, давайте посмотрим, как живется тем, кто уже стал героем истории. Большинство книг, о которых мы поговорим в этом сезоне, основаны на реальных событиях. Некоторые являются журналистскими расследованиями, другие – историями самих авторов. Мы посмотрим на самые странные стороны человеческих жизней. От истории о женщине, которая выжила после того, как ее сжег близкий родственник, до знакомства с человеком, часть жизни которого до сих пор под запретом публикации в США. В каждом выпуске, конечно, мы будем погружаться немного глубже, чем просит нас конкретная книга, как и всегда. Я сделаю все, чтобы найденные факты впечатлили вас так же, как и меня. Но кроме таких реальных книг, мы также затронем и другие темы, связанные с человеческим сознанием. С помощью некоторых нехудожественных книг мы поговорим о том, как можно управлять действиями и мнениями большого количества людей – Посмотрим на реальные исторические примеры и их последствия. Это поможет нам заметить, какое оружие используется в информационных войнах, как создаются армии поклонников у мировых брендов или людей, и как идеи, которые казались дикими еще вчера, сегодня превращаются в норму. Ну но и отдельно, конечно же, мы затронем тему формирования стереотипов и фейковых, несуществующих, но по-своему легендарных историй. Моя задача в этом сезоне показать вам мир человеческого сознания, человеческой судьбы с разных сторон. Идеи ⁇ это самая опасная и могущественная субстанция в мире. И даже если идея захватила всего одного человека, она способна настолько кардинально изменить его жизнь, что эта жизнь вполне может стать основой романа. И если все сложится хорошо, то к обычным выпускам добавится еще и формат интервью. Я уже знаю, кого вы хотели бы послушать, но вы можете прислать мне какие-то свои пожелания в комментарии, я попробую найти, связаться и поговорить с теми людьми, которые вам интересны. Ну, у меня тоже уже есть свои предпочтения, я очень со многими хочу поговорить о книгах и жизни. Ну, на этом часть считаю завершенной. Садитесь поудобнее, нас ждет первая история. И прежде чем мы отправимся в нее, вот вам вопрос. Как много времени вы способны провести в абсолютном одиночестве? Это важный вопрос, ведь он напрямую относится к нашей сегодняшней книге. Наш новый собеседник провел в абсолютном одиночестве 27 Выйти за хлебом и не вернуться. Частое желание в современном мире, особенно когда переработал. Несмотря на то, что человек-животное максимально коллективное, рано или поздно побыть в одиночестве хочется всем. Мир часто вызывает желание сбежать от него куда угодно, особенно, наверное, сейчас. Маленький домик в лесу, палатка под звездным небом, отдаленные от цивилизации остров. Что угодно, чтобы побыть наедине с собой и вернуться к обществу обновленным. Вернуться — вот слово, которое прокладывает пропасть между обычным желанием, краткого уединения, свойственного, в общем-то, всем нам, и людьми, которые живут в одиночестве годами. Наша жизнь тут, а одиночество — это что-то вроде острого отдыха, но у настоящих отшельников нет желания вернуться к людям, им некуда возвращаться. Одиночество и есть их жизнь. В 2013 году в отделении полиции штата Мэн был доставлен человек, который последний раз контактировал с людьми 27 лет назад. При этом на его счету было более тысячи краж, хотя назвать его обычным вором в прямом смысле этого слова не могли, наверное, даже полицейские. Поверить в то, что он десятилетиями жил один, было сложно. Мужчина был гладко выбрит. Носил очки и модные джинсы. Прекрасно владел литературной речью и был осведомлен о том, что происходит в мире. Но, несмотря на это, он провел почти десять тысяч ночей в лесу и десятилетиями не смотрелся в зеркало. Его звали Кристофер Найт. Но все, кто о нем слышал, предпочитали называть его «отшельником Северного пруда». Сегодня наша книга – «Я ем тишину ложками» Майкла Финкеля, и фактически она является записанным откровением. Журналист Майкл Финкель – единственный человек, которому самый известный отшельник 21 века Кристофер Найт рассказал свою историю. Когда я говорю, что Кристофер Найт 27 лет был один, я не преувеличиваю. За все эти годы, он сказал другому человеку всего одно слово, и слово это было «привет». Случайный турист, встреченный Найтом по дороге к его убежищу, едва не стал для отшельника причиной переехать в другое место. Но турист встреча значения не придал, и Найт остался на том же месте, где построил свой тайник. Буквально в нескольких минутах ходьбы до ближайшего дома, до ближайшей цивилизации. А полиция тем временем продолжала искать неуловимого отшельника, который держал в страхе несколько баз отдыха и жителей окрестных домиков. Как можно было прожить почти три десятилетия без единого человека вокруг и при этом сохранить разум? Кажется, перед Кристофером стоял другой вопрос. Как можно жить в этом бешеном людском мире и при этом оставаться разумным? Он ненавидел телефон. Это выяснилось уже в фильме, после того, как история на это подтвердилась расследованием полиции. Ему пытались подарить смартфон, но он отказывался взаимодействовать с ним. Он не понимал, зачем люди столько времени проводят с гаджетами и почему постоянно нуждаются в общении друг с другом. Все обыденные для нас ритуалы, от простого рукопожатия до подсознательно считываемых эмоций в разговоре, все это для Кристофера Найта казалось самой сложной и местами абсолютно бессмысленной наукой. Он запросто мог выжить в лесу в минус 20, но не понимал, как выживать в доме, где каждую секунду необходимо поддерживать с кем-то общение». Единственным человеком, с которым Кристоферу удалось найти, если не общий язык, то некое его подобие, стал журналист Майкл, Майкл Финкер, большой любитель походов на одного. Именно на почве интереса к природе и к книгам они и сошлись. Насколько, конечно, можно сойтись с человеком, который не видит необходимости в том, чтобы попрощаться, когда выходит из комнаты. Кристофер много потрясающего рассказал Майклу о своей жизни, и все рассказанное подтвердилось, но самым главным открытием, которое принес этот рассказ, стала причина, почему Кристофер Найт в далеком 1986 году доехал на своей машине до леса, вышел из нее и скрылся от людей на 27 лет. Дело в том, что причины не было. Отшельник. Живущий в уединении, отдельно от жилого или населенного места, сам по себе, ради спасения души. Толковый словарь. Далее. Мы привыкли к тому, что отшельничество чаще всего связано с религиозными причинами. Духовный путь и поиск истины – это, кажется, достойной причиной покинуть мир и забраться в какую-нибудь пещеру. В христианстве Иисус 40 дней бродил по простыне, значит, сам процесс уже своего рода свят. Хотя традиция отшельничества – это не только в христианстве. Первоначально она связана даже не с отказом от мирского, а скорее с попыткой спастись от гонений, часто на религиозной почве. Как ни странно, такая потребность относительно актуальна. Самая известная таежная отшельница Агафьи Лыкова происходит из старообрядческой семьи, и ее родители бежали в тайгу от преследований веры в XX веке. Как и многие традиции, впоследствии возведенные в ранг святости, у отшельничества тоже прослеживаются весьма прозаичные корни. Мифологизация причин и следствий хорошо видна по описанию житий святых. Например, вспомним Павла Фивейского, святого, который по преданию... Пробыл в отшельничестве 91 год из своих 113 лет, спасаясь от преследований со стороны Рима. Интересно, что его отшельничество положило начало некой духовной моде, <связано> назовем это так. В IV-V веках существовали так называемые отцы-пустынники, вы, возможно, слышали об этом. Верующие мужи, удалившиеся от мира в поисках духовного пути. Течение было настолько популярно, что когда Афанасий, один из отцов греческой церкви, удалился в Ливийскую пустыню, он обнаружил, что в ней обитает уже порядочное количество народа. Такая вот дискотека. Христианский отшельник, он же анахарет, часто подвергал свое тело особым испытаниям. Минимум пропитания, ношение верик и железных колец, поселение в максимально неприспособленных для жизни местах – Считалось, что мучение плоти приближают истину веры, и распространение традиции нахаретов привело к тому, что обычные люди стали воспринимать их как, как источники истин таких, знаете, рок звезд от веры. В результате каламбура человеческого сознания те, кто удалился от мира, стали этому миру особенно интересны. А нахареты, осаждаемые людом, были вынуждены просто прерывать свое отшельничество. Но если нам немного прервать обсуждение духовных причин и вернуться на грешную землю, давайте зададимся простым вопросом. А как отшельники живут? Павел Фивейский, например, питался финиками и хлебом, который якобы приносил ему вора и укрывался одеждой из пальмовых листьев. Звучит, конечно, красиво, но представляется, конечно, слабо. Но вообще-то у легендарных отшельников – которые есть те самые с бородой до пятой и вселенской мудростью во взоре, у них всегда как-то очень здорово складывалось еду. Некоторые, видимо, питались святым духом, другим еду приносили люди, уверенные, что живущие в отдалении от мира познают истину. Правды об отшельниках прошлого мы, конечно, уже не узнаем, но можем сосредоточиться на историях из настоящего. Например, есть такая современная отшельница Тензин Палма. Она стала едва ли не первой женщиной, получившей редкий титул Джецунма, что в традициях буддизма означает достопочтенный учитель. Выросшая в семье спиритуалистов в Лондоне, она не прониклась идеями своей семьи, зато глубоко погрузилась в буддизм. В 20 лет она переехала в Индию и оказалась второй западной женщиной в мире, которую посвятили в традицию баджрайаны. Так началась ее духовная карьера, и путь этот совсем не был простым. Тензин провела 6 лет в монастыре в окружении сотни монахов-мужчин. То, что она была женщиной, низшей формы и существа, по мнению местных, накладывало, конечно же, много ограничений. Тензин отказывались давать наставления – ее не допускали к некоторым собраниям. Ее единственным выходом для продолжения пути было отшельничество. Она отправилась в Гималай, где провела в отдаленной пещере 12 лет, три года из которых в полном уединении. В соответствии с традициями тибетского буддизма она спала, сидя по три часа в сутки в деревянной коробке для медитации. Как она умудрилась там выжить? Тензин выращивала еду в грунте у входа в пещеру. Как она пережила температуры в минус 35 градусов, вот это постижение умом совершенно не поддается. Вероятно, дело здесь действительно в вере. В отличие от тензин Палма, Кристофер Найт не был религиозным отшельником. Отвечая на вопрос о том, почему он ушел от мира, он мог сказать только «просто ушел и все». Да. До того, как он скрылся в лесу, у него была обычная американская жизнь. Школа, семья, дом в маленьком городке, машина, кредит на которую, правда, взял его брат. Но в целом это была та самая жизнь, которую все мы видели не раз в каких-нибудь американских сериалах. И вот в один день Кристофер Найт просто сел в машину и поехал вперед. У него не было припасов, не было плана. Он не собирался осознанно скрываться, он никого не предупредил. Он просто ехал вперед, пока не остановил машину в лесу. И тогда он покинул ее навсегда. Более Кристофер Найт никогда не видел этой машины. Первое время далось ему особенно тяжело. Еще не найдя место, где обоснуется, Кристофер скитался по лесу и спал под открытым небом. Но однажды ему повезло, и он обнаружил идеальное место для своего тайного убежища в нескольких минутах от ближайших домов, но при этом абсолютно ненаходимая. О мой бог! Найт создал здесь буквально из ничего полностью скрытое от глаз убежище, защищенное природным хенжем из булыжников и изгородью из сосен. Ветки деревьев сплелись в решетчатый полог, маскирующий лагерь так, что его нельзя было разглядеть даже с воздуха.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 и у меня просто челюсть отворилась. Господи, бывает же такое. Интересно, как на это обустроил свой быт. Прочитанные журналы? Он превращал в связки кирпичи и выкладывал ими пол, убежище, устраняя неровности и добавляя тепла. Сверху лежал ковер, а стенами стали пластиковые чехлы для машины и несколько мусорных мешков, скрепленных над головой. У входа была кухня, походная плитка, зеленое ведро вместо табурета и садовый шланг вместо газовой трубы. Дым от печи выводился через щели в навесе. Роль кладовки играл большой пластиковый контейнер, а в качестве защиты от грызунов стоял ряд мышеловок. Спальня представляла из себя здоровую палатку, которая прятала полноценный матрас на ножках и отличное постельное белье. Найт любил засыпать с комфортом. Рядом обнаружилась самодельная метеостанция, чтобы узнавать погоду, не выходя из постели. Это было место, которое собирали годами, где продумывали каждую мелочь. И, судя по этим мелочам, Кристофер Найт был тем еще педантом. Если описание не кажется вам сильно впечатляющим, то вспомните, пожалуйста, что в лес Кристофер Найт уходил абсолютно налегке, буквально с одними наручными часами. Так где же он взял все эти вещи, из которых собрал свой дом? Именно в этом и заключалась главная претензия обвинителей. Все до последней крошки и кружки было украдено из домов в округе. Я не буду рассказывать вам о том, как именно Кристоферу Найту удалось 27 лет обирать дома, но при этом оказаться непойманным. Пусть это станет для вас аргументом прочесть книгу. Его методы действительно интересны. Но скажу кое-что важное. Кристофер никогда не был вором в полном значении этого слова. Он не крал ради корости. Скорее, он собирал максимально нужные для выживания вещи, стараясь думать о том, чтобы не забрать у хозяев чего-то лишнего. Такая своеобразная стратегия «честного вора», конечно же, не делает его героем и никак не оправдывает. Но зато она дает возможность задуматься – как меняется сознание человека, который годами находится в абсолютном одиночестве? И что значит для него мир с его законами, социальными нормами и правилами, установленными между людьми? То есть, стоит ли мерить человека законами общества, которое он осознанно покинул? Но этот вопрос оставим, пожалуй, по в воздухе. Социолог Роберт Вайс так сказал об одиночестве. Оно представляет собой хроническое заболевание без компенсаторных свойств. Исследование, проведенное на группе взрослых американцев в 2008 году, выявило, что одинокие люди больше склонны к депрессии ранней смерти, а также значительно менее подвижны, что, конечно же, логично. Выяснилось, что наше тело интерпретирует одиночество как угрозу. Идет усиленная выработка гормона стресса кортизола – который влияет и на разум, и на физиологию, конечно же. Например, он напрямую сказывается на давлении и увеличивает риск воспалений. Одиночество также провоцирует гипербдительное состояние мозга, оставляя нас включенными в небезопасный режим. В истории философской психологической мысли осмысление и объяснение проблемы одиночества достаточно многообразно, от преклонения перед ним на Древнем Востоке до неприятия в Древней Греции. В западной философии наибольшее внимание одиночеству уделяли экзистенциалисты, конечно, Добердяев, Камиус, Артер. Я думаю, вы можете сами ознакомиться с их работами. Широко была распространена мысль о том, что человек выбирает одиночество, когда не находит эмоционального отклика в общении с другими людьми. Ницше, а затем и Эрих Фром продолжили мысль Канта о том, что одиночество может происходить от падения нравственных норм. И это, по-моему, очень интересная мысль. Эрих Фром причиной одиночества называл «культивирование неразумных потребностей», а Хорни считала одиночество следствием негативного проявления идеологии рыночных отношений, конкурентности человека с человеком. Франкл полагал, что человек попадает в состояние одиночества, утратив определенные ценности и смысл жизни. Но все эти, без сомнения, очень умные суждения рассматривают именно одиночество, как состояние, в которое не погружаешься, а оказываешься погруженным. Следует разделять отшельничество и одиночество. Кристофер Найт никогда не был одинок. И в этом, наверное, заключается его особенность по сравнению с другими известными историями отшельничества. У него не было религиозных причин. Он не был погружен в одиночество обстоятельствами. Общество не отрицало и не прогоняло его. Он просто не хотел жить с людьми. Даже со своей семьей. Знаете, у меня сложилось ощущение, что своей жизнью Кристофер Найт передал человечеству одно простое сообщение. Вы мне не нравитесь. Я не хочу жить так, как вы. Поэтому я предпочту скрыться в лесу, чтобы не подстраиваться под социальные нормы. И общество? Ну, конечно же, общество этого ему не простило. В один из очередных рейдов за еду едой Кристофера Найта, естественно, поймали. Да, для этого потребовалось несколько десятилетий, но для полицейских это, конечно же, был праздник. Они мечтали найти отшельника пруда очень много лет. Найт не стал бегать. Спокойно показал свое убежище и рассказал свою историю. В его 27 лет тишины сначала вообще не поверили. Да и после выяснения обстоятельств дела осталось немало людей, которые считали его лжецом. Естественно, его история вызвала мгновенный и огромный резонанс. Мгновенно Кристофер Найт из самого незаметного человека в Америке превратился в того, на кого направлены все софиты внимания. Шквал писем. Тысячи звонков и посетителей в Кенебекской тюрьме, где его держали. Плотник из Джорджии предложил бесплатно отремонтировать испорченные Найтом дома. Какая-то женщина хотела вступить с ним в брак и была, кстати, весьма настойчива. Ему бесплатно предлагали землю, комнаты в домах, слали чеки и наличные. Объявился даже поэт, который хотел создать поэму на основе его биографии. На эту посвятили несколько песен и даже сотворили в его честь, что особенно почетно, сэндвич-отшельник. Если вам интересно, там были луковые кольца, жареная говядина и вяленое мясо. А реклама гласила, что все ингредиенты украдены с местных ферм. Рекламщики такие рекламщики. Ну, да ладно. Конечно, отдельно телефоны обрывали журналисты, и они, понятно, почули героя умов. Люди хотели Найта. И хотели Найта в любом виде. Они хотели знать, какую великую мудрость он им принес. Что он нашел в этом лесу? Какие истины ему открылись? То есть невольно Найт повторил путь анахаретов и отцов-пустынников. Вот только разница была в том, что в отличие от них, Кристофер просто молчал. Если у него и были какие-то истины, он вовсе не собирался делиться ими с людьми. И люди поступили с ним так, как могли. Придумали наказание, которое вернуло его в отеческий дом и лишило возможности снова спрятаться в лесу. Все, что могло сделать общество, это попытаться превратить на это в еще одну свою единицу, то есть уравнять его с другими. Кажется, что это не такая уж страшная цена за годы воровства. Но давайте посмотрим на вот этот эпизод, фактически последнюю встречу Найта и автора книги Майкла. Напомню, что Майкл фактически был единственным человеком, с кем Кристофер на самом деле говорил. Он бы рассказал мне, что у него есть план. Крис дождется первого морозного дня, возможно, в конце ноября, месяцев через шесть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 Правильно выглядеть вот так, нужно вести себя вот так. Счастье – это вон то, зеленое, разве ты не согласен? Мы привыкли к тому, что большинство определяет, если не истину, то общий вектор. А тот, кто не согласен с этим, тот воспринимается не отшельником, даже а отщепенцем. Это похоже на родителя, который считает, что знает, какие игрушки должен любить его ребенок. А потом, какие предметы в школе, а потом, какую профессию а потом каких людей. Что-то, что не укладывается в общепринятые позиции большинства, от любимой группы до ориентации, от цвета кожи до нежелания пить на празднике, это что-то пытаются перекроить, не особо оглядываясь на человека. Мы лучше знаем. Убогая уродливая формула, которая полна неуважения к личности того, кому ее произносит. Когда я прочитала историю Кристофера Найта, у меня появилось только одно желание. Вот было бы здорово, если бы человечество умело засовывать свое мнение куда подальше и просто оставлять в покое тех, кто не похож на большинство. Интересно, сколько глобальных катастроф удалось бы избежать тогда, и сколько бы людей остались живы? Но это уже, конечно, риторический вопрос. Прочтите книгу «Я ем тишину ложками». Здесь я вам и половину не рассказала, конечно же. Совершите путешествие в жизни того, кто совсем на нас не похож. И, может быть, там, между острым звездным небом и тишиной, найдется та самая истина, которую не рассказал нам напрямую Кристофер Найт. Это был воскресший подкаст Камта Together и его ведущая Камила Лысенко. До скорой встречи в новом выпуске. Пожалуйста, если вам нравится мой подкаст, не забывайте оставлять лайки, комментарии или советовать друзьям, потому что это правда очень поддерживает и помогает. Ну а я, наверное, на этом буду прощаться. Держите, пожалуйста, сердца открытыми и берегите себя.